Ребят, это видео будет не стрим, это видео будет простой, обычный видеоролик. Угу, да. Ребятки, и очень сильно перед вами перед всеми извиняюсь, но я реально заболел. Бэтмен, Архам асал мы играем, продолжаем. Я даже себе бой с тенью скачал на телефон, на телефон. Я обычно, когда заболеваю, скачу себе на телефон, честно говоря, бой с тенью, когда Гин в тот раз болел. Ну, это уже понятно Я думаю, что это реально ангина Потому что, ну, никак не может это быть корона It's meant to be played Это Архам Асайлум Надо бы девушке своей позвонить Ах, тебя нет Особняк Архама Так Особняк Архема, так, та та та так та та, -та. 37, 2, да. 490, особняк Архема, так, сейчас, смотреть будем прохождение, потому что эту игру можно проходить часами, днями, как бы, ну я знаю, так тут столько всяких Тут столько всего вообще Так Особнее Кархма я тут уже был на А вот сюда вот можно Даже на восток двигаться коридор запного крыла Где-то надо. <coughs> не, ну я тут ладно, всех разводил уже Брюси, Уэйн разводил их всех тут так Отпечатки доктора Янг, так, она пошла сюда, потом отсюда пошла сюда, потом пошла куда-то вот сюда вот, отпечатки доктора Янг, так, потом пошла она, побежала сюда, ну естественно, ее головорезы и джокеры напугали, и вот сюда вот, вот это вот, ее коридор. Так, она пошла сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, туда, туда. Вот это вот. Потом она пошла сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда. Потом вот тут вот так вот. Вот сюда, вот сюда. Потом. Так. Вот сюда она пошла. Ой, ой, ой то есть тут же можно было что-то нажать. Искать. Вот на Space. Араку, я нашел формулу доктора Яна. Отлично. Значит, ты остановил Джокера? С этим всегда возникают трудности. Джокера остановить трудно. А вот.. Да, думаю, он справится. Отличный план Бэн. Новая задача, спасибо, доктор. Я... Кабинет надзирателя, так а тут -то... так. А мне нужно. Так, сейчас нужно вот до сюда вот дойти, вот до сюда, вот до главного зала. Сначала надо дойти до главного зала. На главной залу надо дойти. Так. А, не, ну, блин, бэд, ну, черт. Тут есть и свои мини-активности, как особняк Уэйнов. Так, так. Карта недоступна. А, только в этом помещении. Ай, чё? Чё это за... Битва с боссом, пугало. Эй, чё? А голова об этом на Пойдем, Ты а то опознаем кальфу. Извини, папа, извини, папа. Не будь с ним так строго. Он так любит этот фильм. Альфред подождет. Брюс, не отставай. Альфа? Брюс, не отставай. Я даже очень сильно боюсь за, за то, что у Брюса может случиться. Сейчас вторая встреча с пугалом будет. Наверное. Ну да, почти на месте они, ну... И в итоге Томаса и Марту... Это, кстати, та аллея, на которой Брюс лишился родителей, если кто-то не помнит. Это мама Брюса и папа Брюса. А это Брюс. Мелкий. Как то не Старлин, блин. Миллионер, плейбой, филанкул. И Брюс не можем подождать здесь. У пацана столько бабок. с ним будет нормально всего 8 лет он совсем один Деньгами вот кстати это будет страшно, на превьюшку что что читается, а и у и него и есть дворец здесь. мне просто нужно задать тебе несколько вопросов но сейчас будет на print screen. нажму и это будет на превьюшке сейчас извиняюсь ребятки бета на архомасайл мы проходим продолжаем точнее о uh, uh, uh, uh, uh. Это на прывьюшку пойдет. Не Машина Машина не от... на Я не знаю. Все дело в этом городе. Куда с ним ты что здесь можно Не знаю, что Брюса Уэйна. опять пугалом ну что ж ты будешь делать с этим пугалом здесь можно То есть, будет чтобы создать, вот можно Не, ну, это, это задание мы с вами, на самом-то деле, начинать, можно А, надо было, когда он отвернется полностью, да. тут будет очень долго надо я не понял куда надо было поэтому потому что мне не... ага так поверим, блин, пугал. Вторая встреча с пуговым Блин, надо было один раз нажать и вс. Спейс один раз надо было нажать и вс. Буду лучше правую руку играть. Ребят, извиняюсь, тут будет очень много моих смертей, поэтому я лучше буду тут Если играть. Тобой, без вас, извиняюсь, ребят. Тут выход надо. Извиняюсь, ребята, но тут лучше без вас играть, потому что, ну, сам понимаете, короче. Очень много будет моих фейлов личных, и я лучше буду играть тут один, без вас, потому что, ну, фейлы, а мои пейлы видеть ну, кроме меня, никто не может. Ладно, короче, давай, всем пока.